Всем привет, я уверен многим будет интересно глянуть на награду за прохождение вулкана на сложности хардкор. Да уж и правда закинул меня туда одним из заданий абсолютной власти, но я думаю самое интересное будет посмотреть за какое задание мне дали золотой Ктар. Ну а тем временем я продолжаю выполнять задания из абсолютной власти. И кстати часто берусь даже за такие, которые на первый взгляд казалось бы выполнить ну просто нереально чего-то стоит задания из одного из прошлых видео. И разумеется это видео начинают с чего-то самого простенького, как вы думаете, какое задание я выполняю сейчас? Неужели опять надежных курьеров фармлю? Нет, на самом деле все гораздо проще. Так, ловим на перезарядке и потихонечку нарезаем пацанов, которые тоже с каликами крысят прямо на кодах. Или это девочки были? Так что-то это я тут непонятное делаю. Какого-то хрена оглушку под себя бросаю. Тихо. Этот парень знает, что меня нельзя поднимать. Я ему в прошлом раунде написал. Да, это задание 5 контратак. В режиме подрыв? Да, именно это место я выбрал не случайно. Упал именно так, чтобы меня с длины видно не было. И сейчас кто-нибудь и побежит. Так, уже три фрага есть. Попробую теперь от защиты поиграть. Прилягу здесь. Подожду, может быть, даже кто из кишки выйдет. Кто его знает. Опа! Один готовый. Ну, можно вставать, наверное. Все-таки раунд надо затащить. Ну, примерно вот так. Знаете, вот реально удивился тому, что все пять фрагов мне удалось сделать всего лишь за одну игру. И вот это... Один из них. Согласен, иногда задания попадаются просто невыполнимые. Вот вам такой пример. А именно сделать двоих сразу и играть за штурмовика. Ну как это? Вот и приходится просить друзей, чтобы помогли. Кстати, карта пустыня отлично для этого подходит. Так, ну а теперь такой лайфхак. называть это как угодно. Просто как получить золотой энфилд на 5 дней. Достаточно просто... Сделать три мясника, играя в режиме штурм. Вот мы и подошли к самому интересному, именно к той самой коробочке за прохождение вулкана Хардкор. По одному из заданий нужно было пройти именно за инженера. Так, а теперь для тех, кто остался, очень интересный эксперимент. Если к обеду завтрашнего дня на моем канале набирается чуть более чем 310 тысяч подписчиков, я сразу же публикую видео, где по комментарию, который вы оставите под этим роликом, выберу 10 человек обладателей вот этих самых пин-кодов. Скажу только пинов на Colt 191 1911 у меня штук 6. В общем, шансы очень хорошие. Но если мы нужную сумму подписок не добираем, то разыграю пин-коды чуть позже, либо в ВКонтакте, либо в следующих видео. Но все, я думаю, лайк ты уже поставил. Пока.